Вас приветствует магазин спорта Extreme Revive. Мы продолжаем расширять наш ассортимент и готовить для вас интересные обзоры. Сегодня ко мне в руки попали несколько скейтбордов, и я вам о них обязательно расскажу. Перед вами скейтборд чешской фирмы Tempish. Называется он Silic. Красивый очень скейт, рассчитан для новичков и продвинутых райдеров. Выполнен из композитных материалов. Дека здесь размером 57 на 15 сантиметров рассчитана для взрослых людей и также подросткам, начиная с 10 лет. Дека имеет фактуру для того, чтобы не скользила нога, очень интересную расцветку. В основном прямой формы, сзади есть небольшой сгиб для того, чтобы выполнять трюки и и поднимаем также скейт. Что, что касается амортизаторов, здесь стоят э, полиуретановые э, колеса, размер колес 60 на 45, жесткость их 78а. Амортизатор амортизаторы здесь тоже полиуретановый с жесткостью 93а. Это городской скейт, предназначенный для катания и трюков. Подвеска здесь сверхпрочная, имеет 8-26 см. Подшипники АБ7. Это подшипники высокого уровня, этот скейт вам будет служить долго, вы сможете его также передавать дальше вашему поколению или подрастающему поколению. Обратите внимание на этот скейт, действительно очень яркий, красивый и достаточно высокого уровня. Заходите к нам на сайт, выбирайте для себя правильное оборудование, которое соответствует вашим целям катания www.bibike.com.ua